Здравствуйте! От нашей пальщицы поступил вопрос, законно ли покупать долю на средства материнского семейного капитала? Да, если покупкой доли вы улучшаете жилищные условия своей семьи. Преамбула закона номер 256 ФЗ о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, указывает на то, что целью данного нормативно-правового акта является создание в России надлежащих условий, обеспечивающих достойную жизнь семьям, имеющих детей. В исполнении Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципов, установленных нормами международного права, в частности, часть 3 статьи 27 Конвенции о правах ребенка. В соответствии со статьей 10 закона о «К дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, средства материнского семейного капитала могут направляться на приобретение жилого помещения. Осуществляемые гражданами посредством совершения любых, не противоречащих законам, Сделок. Путем безналичного перечисления средств материнского семейного капитала организации, предоставившей займ на приобретение данного жилого помещения. В законе о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, не содержится положений, запрещающих покупать долю в жилом помещении. При указанных обстоятельствах вы имеете законное право приобретать долю в жилом помещении, если этим вы улучшаете жилищные условия своей семьи.